Ну привет, Квами. Наконец-то вы вышли из своих талисманов. Ну, что ты там спрятался? Пора воссоздать мой гениальный план. К вами, Мегаметаформоза! Да, мне осталось получить один талисман, и я смогу использовать все силы на стол Но для начала я, выдаю, я применю силу размножения Я наделяю вам по одной силе тигра и быка. Все, пора захватить талисман. Один э, бык, тигр будет э, будете вы вдвоем отвлекать, а я, а я должен зайти сзади и найти шкатулку чудес. Отправляемся, пора начинать наш прием. Так выйдем следующую силу. Орико, выдаю увеличение. Боже, что Прекрасно. это? Опять вы. У меня ноги, кажется, Подъем. Тоже. Игорь, увеличься! У Ой. И... Бык! Увеличься! Ха-ха-ха, Бык. мы вот ты сиди теперь клевер, здесь. Летух, переноси. Мне этого Сказал, закройся, ты... закройся, закройся дверь. Давайте, начинайте Бак, мы. Давайте. Начинайте. Ты, Тики, я. Давай. я, я, А пока что? Слабые, а да? пока что я. Ну, Привет, это балбесы. На секундочку, вы не нуждаетесь в лимитах, и использовать силы можете хоть бесконечно. А, а я такой? пока пойду искать. Хм. Вперед, мои клоны. Привет, жучок. Думаешь, тебя не видно? Ты я думаешь, не жучок. пошел нафиг? Тупой, я не жучок. Совсем, что, я... Я что не только Если отталкивают? Ч... Мое столкновение? Привет, О, Опять эти Нам сегодня нужна будет помощь. Да, может, там ты за... клевером, а... Мистер Бак, просто, просто дай мне талисман, дай мне, который клевер. нужен мне. А Ты про Док, этот талисман. Смотри. Дус. Не, да. Смотри, Жва, я скоро приду. давай ты... Мне надо сходить и а, взять шкатулку. шкатулку. Я с тобой как шкатулку? Как Но я пойду безопасно. А, мои ультраклоны. Мои ультраклоны. Мои ультраклоны. Я уйду. Уйду, чтобы сконцентрировать большой запас энергии. И найти хранителя. Не ходить за мной, защищайте, защищайте меня любой, любой ценой, а иначе уменьшу вас. Так, делает? Ладно. Я, я, я, я, я не ты... читаю свои сообщения, потому что мне нет времени на это. Серьёзно. А вот и идеальная концентрация энергии, здесь я могу вынюхать хранителя. Я Здравствуйте, Здравствуйте. Всех О, Вот туда же подготовили клетку для этих Адрианов. Да, да, это Бак. Давай, краний. За мной следят, и я не смогу. Да. Я Чувствую и концентрирую энергию, чтобы да, этот я поток энергии переместить. В другое русло. другой русло. Их шкатулу, как держите? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, кто догонит меня, тому дам свой талисман. Коп. Ален, дракон. Я не смогу зайти за шкатулкой, они за мной следят и знают, где я нахожусь. Тогда, тогда они поймут, кто я. я Какие вызову. же как -какие они глупцы, Я не понимают, что я слежу не за ними, а слежу за. Я все равно найду шкатулку вынюхав ее. Хранитель в этом районе. Хранитель в этом районе. Сделай меня меньше. Какой-то старик. Какой-то какой старик. Защищает шкатулку. Какой-то старик защищает шкатулку. Воджин Зато я вынюхаю, где он. Да, все, я знаю, где этот старик, который мешает, мешает мне заполучить мои советные желания. Старико, дай мне полет. Прекрасно факт если ты увидишь от сообщений, они тоже за мной следят и не могу отрансформироваться. А я, стою, что я использую. Вы, купцы. мне нужен только камень а чудес. Его? Где а же ты, нет. старичок маленький? А маленький, пожилой старик. Хватит. Бывший хранитель. Я тебя ищу. Я тебя, я тебя Я тебя а вот, Надо уходить, мастер. мастер. Шор, да. По-моему, кто-то выводит, кто-то выводит хранителя. Может, вы И эти звуки идут отсюда, ба. Привет. Привет. Эх, жалко, что ветра нету, я бы мог их, я бы мог их увидеть. Изли. Привет. Привет с талисманом. Свиньи. Клиф, да. дай мне силу лошади, поиски. портал, вояж. Можешь Забрал не старик? старика. Где старик меня обманул? Я вот Ой, не мне не Дракон, ну, мне есть идея. А, а алёд. А, а твои мне твои надо твои. их... на вас Отдал брошь, нахал! Если ты мне напишешь, если ты мне стой, стой! Я смог... Давай поговорим, я тебе отдам. Надо? Тебе. Что ну, вот, Успокоились! Стоять! Смирнулся. Успокоились, иначе, иначе от вас. Да успокойся ты! Ой, какой Ой, как же он меня раздражает чтобы меньше мне мешал сейчас с тобой то же самое будет лошадь свинья мне тут мешают наверное. я Что? вселю вас замок и прикажу вам Хорошо. стоять На. я, я тоже... Я, я наблюдаю, как ты пытаешься их уничтожить. Я бы сейчас их еще надорохнул молнией этого маленького человека. Ну-ка, иди-ка сюда. Мне только тебя задеть Ой. надо. Ты хочешь то, что твои силами сработают, как я могу управлять тоже талисменом павлином? Ты им не, не можешь. Он, он сейчас я, на мне. Могу, ты им не можешь управлять. Попробовать... Я могу попробовать вот и я он тобой буду поверь, управлять. Сила... Сила... Сила... Сила... Сила... Не управляет самим да. талисманом, управляет силой талисмана. Да, Дай вам, я, я душу, только и... тебя задену, и ты будешь молчать. Нет. Так же, как и остальные. Где они? Свинья. Они решили помолчать? Нет. у у, тебя план? у меня план. Я задену их амоком, прикажу им стоять и не двигаться. Не и молчать. А вот он один из них. Стой, не бей его. Не трогайте его. Иди-ка сюда. Сейчас я покажу тебе ярость свинки. Где этот говнюк? Нет, ты должен атаковать. Вперед мой мужик. Поняжни меня к себе. Значит, я сила не сила. Могу, я, я могу сейчас спеть, нахожусь в режиме шпиона. Мне нужно выяснить, где этот шестер. старичок. Точно, я, я застрял. застрял. Мистер Бак, я могу создать ветряную ловушку. Бояж. Когда они зайдут в они не смогут О, там ага. двигаться. Я нашел еще одного, точнее он сам Сдать, а -а -а. когда они зайдут в мою ловушку, они не смогут двигаться. Ах ты. Ладно, сейчас я задену вас омоками. и вы будете стоять. Я, я сейчас сделаю вас стоять. Не понял. Ну, ладно, так даже Будьте такими жить, как они. Так, ка нашел. сюда. Можете стоять. Всё, я попал в него. Один есть. Стой, Стоять. А ты меня поймал. Отдать свою палку. Всё, давай, давай. давай, давай. М -м -м. Отдать скакалку. А вдруг это я, изба я, избав я избавляюсь от вас всех. Отдать оружие. Избав... Отдать оружие. Так, так, так, так, да, от всех вас. Де трансформируйся. Мы, что, и от так. Мы получили вы? оружие. Вот, давай в этого. Мы поселим, в давай. Ты же знаешь, что, что моей трансформации они все спадут Стоять. Отдай. Я его держал, надо было в него мок я... Зато <связывая> победили с помощью Теперь этого талисмана. Нам придётся... <связывая> Теперь нам придется охранять Париж от ада Я. Потому что они могут появиться где угодно. Да. У меня на них... <связывая> к вами! <Спойдите! связывая> ладно, получилось. Ой. Получилось. Сейчас Мне я приду спать. к вам, подождите. Все, <связывая> ладно. <связывая> я, <спрюлевая> так, я пока Один ухожу. Дракон Тыраконгета. Да, Вояж. Я я Может, спать, не О, Один здесь осталось отправиться вылавливать другого. Мы еще нападем и не раз да, нападем, да, так что. Да сейчас. Детонация давай хорошо иди на патруль боже ладно пойду кто эти растения тут садишь ты садишь эти растения ты ноги ломают нет. Ну, Ладно. Пойду. О, привет, да, патруль окончен. слава богу. что это Это что, -то... что я это что -то... Ой. Ой. Ой, Ой, как я хорошо ну, эффект от избавления от сонницы. Ну нет, Все, Всё, и уходим. А Всю ночь работал ты на кое-чем идеальном. Адриан, сам... завтра Ой, утром я тебе кое-что покажу. Идеальное. Я напугалась. Я мне домой теперь попасть. К Адриану нет. Ты... Ну, на 9-7 лет. Я вообще-то котёнок. Да мной ну, не ходите в туалет. Так, я Откроем, дом, вообще, откроем пекарню. Торты. безграмотный Безграмотные. Адриан, я тебе завтра, кое-что покажу. Ты То есть покажет один друг. человек. Ладно. Это, ты ты ты хочешь, покажи, покажи, покажи, покажи. Пойду кое спать. так дорого, один кусок спать.